Итак, вначале о ситуации в Красноярске, который задыхается от смуга. В регионе бушуют лесные пожары, густой дым буквально повсюду. Даже при свете дня видимость минимальная. К тому же нормально дышать невозможно. В полтора раза превышено содержание так называемых взвешенных частиц, фактически пыли. При этом прогнозы синоптиков оптимизма не внушают. Алина Сануева подробнее. Серая дымка в Красноярске появилась накануне, и сегодня ситуация лучше не стала. Если посмотреть на правый берег Красноярска, то его практически не видно. Все заволокло серой пеленой. Это дым от лесных пожаров. В Красноярском крае сейчас их около сотни. Горит больше 270 тысяч гектаров леса. В основном это северо-восточная часть. Богучанский, Абанский, Кежемский и Венкийские районы. Ветер поменял свое направление и принес дым в города-края. Вчера еще более-менее, сегодня уже, да, тяжковато. Тяжко. Уже чувствуется, кислорода не хватает. Я не только чувствую, ее видно. Мы встали сегодня утром. Там гор, гор вообще не видно. Когда смог, особенно по выходным, стараемся чаще выезжать на улицу, ну, в смысле, за город, а в будни просто закрываем двери, окна, чтобы не залетало домой. Все это. Конечно, особенно тяжело людям с заболеваниями дыхательных путей, пожилым, беременным женщинам и детям. Врачи рекомендуют сейчас по возможности меньше выходить на улицу. При появлении запаха дыма, запаха гари, необходимо закрыть окна, закрыть двери. При наличии щелей, то есть желательно проложить их... Влажными тканями желательно в эти дни побольше принимать жидкости, полностью отказаться от курения, полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. В Красноярске курсирует передвижная эколаборатория. Она регулярно выезжает на жалобы людей. Звонки поступают на горячую линию. В основном люди жалуются на неприятный запах. На данный момент подбор проводился по взвешенным веществам, азотной группе, по прямым отборам. Предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Подтверждая слова специалиста эколаборатории и Роспотребнадзор. Правда, в ведомстве отмечают, что содержание взвешенных частиц в воздухе все же превышает гигиенический норматив в полтора раза. Жителям Красноярска следует запастись терпением. Смог в столице Края, скорее всего, задержится еще на несколько дней. Ведь и сегодня, и завтра, по прогнозам синоптиков, в городе будет стоять безветренная погода, что будет только способствовать скоплению грязного воздуха. Алина Санойва, Сергей Буркеев, Александр Ткаченко, Татьяна Ревенкова, Первый канал Красноярск.